Всем привет, ребята, а, рад снова с вами встретиться. В этом уроке мы с вами посмотрим уже а, соединение двух объектов между собой, то есть вышивку, а вышивку объектов. А, как это производится? Это производится с помощью а, а, функции вот этой а, вышивки, saving tool, то есть а, вот segment saving есть, у нас еще есть free saving tool они мы сейчас с вами подробнее посмотрим и в следующих уроках все эти дела закрепим с помощью практических занятий вот в этом уроке мы с вами зачем обычные вот объекты и создадим то есть, то есть прямоугольники и создадим с вами Подушку, обычную подушку. Смотрите, чтобы создать подушку, нам нужно выбрать функцию Rectangle. В нем вы можете вот тыкать один раз. И здесь это следующие размеры. Сирина будет, пускай, 70 сантиметров. Высота 50 сантиметров. Как вы смогли заметить, здесь есть вот некая replicate, ну, то есть функция. С помощью него вы можете вот, э, заданное количество, энное количество раз создать вот э, этот прямоугольник. Мы создадим два прямоугольника. На расстоянии всего 5 э, сантиметров между собой. И под углом 90. Если мы отключим эту галочку, то оно будет идти вверх. Нам нужно, чтобы оно шло по, по ряду. Смотрите создали вот этот и нажимаем ОК. Как видите, у нас создались вот а, два прямоугольника. Они сейчас находятся на расстоянии от друга, а, друг от друга. То есть, а, смотрите, чтобы повернуть и чтобы а, их побыстрее симулировать, нам нужно, а, чтобы они Ложились на одной плоскости. Как этому можно добиться? А с помощью а, move tool. Вот, его берем, поставим примерно а, в той а, локации. И сделаем вот, а, то есть Select tool, Transform Pattern. И нажимаем на нем. И с помощью кнопки Shift мы перевернем его на, то есть повернем на 180 градусов. Либо вы можете там а, нажать кнопку нормал, она находится вот здесь. Если вы раньше работали и знакомы с функцией Normal, то для вас это не новшество. А если не знакомы, то у всех объектов бывает две, две плоскости. То есть в 3D, 3D пространстве все объекты, как правило, созданы из полигонов. Из n количества полигонов мы это количество можем посмотреть вот здесь. И они а, друг от друга а, отличаются тем, что у них есть передняя сторона и задняя сторона. Задняя задняя сторона, как а, правило, не а, не используется из-за того, что а, на нем бывают глюки, то есть она не рассчитана. То есть мы сможем симулировать только переднюю сторону объекта. Как правило, во всех 3D софтах. И чтобы у вас не было вот такого, то есть 2 части, 2, 2, все части были в таком вот направлении, это дает нам в последующем ошибке, чтобы этого избежать, мы должны флипнуть нормально. И сделать вот э, все наружные части белыми. Если у вас э, другой вот вид, то они вообще исчезают, как видите. Есть вот такой вид, но, как правило, я использую его дефолтный. <coughs> и сейчас мы с вами посмотрим э, обычный вот saving tool. А в следующих уроках мы с вами еще посмотрим Free saving tool. А с помощью чего мы вот создадим вот такие вот соединения между ними. Это соединение <как> воспроизводится, воспроизводится, как правило, после симуляции. Сейчас ничего не изменилось. Кроме а, того, что у нас появились вот такие вот нитки. Как а, вы, вы смогли заметить, здесь вот а, такая вот настройка вышла. Property, а, в, этом, в Property Editor у нас вот настройка вышла. Но в следующем уроке мы поподробнее рассмотрим, когда мы будем создавать а, пуфик квадратный пуфик. Смотрите, я сейчас начинаю симулировать и у меня они соединились, но а, из-за того, что у них не, а, внутри нет воздуха, <coughs> они стали а, как бы плоскими. И мы сейчас их надуем. А, выберем а, все паттерны и в, а, на сроках Property Editor немного отпустимся вниз. У нас есть вот а, кнопка Pressure. На нем мы на, называем вот примерно 5. Пятерку. Как вы видите, у нас Получилась вот первая <coughs> первое, наша подушка в Marvelous Designer, если вы раньше этим не занимались. Впрочем, с инструментом Saving Tool пока все. Чтобы не затягивать уроки, мы здесь остановимся и в следующем уроке посмотрим поподробнее, чем этот инструмент может нам помочь в дальнейшем моделировании. Спасибо за, вам за просмотр. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо огромное.